Дока Трейд. Дока Трейд что такое? Есть такая игра Дока 2. Что такое Дока Два? Она разрешена в России от 18 лет, лет Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей. То есть там можно придумать свою определенную местность, где дается различные оружия, ты можешь трейд делать. Что чем нас Там где трейд различными оружиями, убийством, сражением людей. Как вытаскивать кишки два жестокая игра достойная запретов. Дока два срочно нужны по ней. Экспертные советы. Дока два, тут же кишки по-разному. Десять минут мотают. Ебанутые в эту игру играют. Дока два, тут же засилье эльфов, педофила. Дока 2 Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт И вот она! Да, она вышла Дока 2, ребята Она наконец-таки вышла, вы так долго ждали Конечно же, вы видели ее у меня на канале Но оказывается, это была не она, представляете? Вот это, нахуй, открытие века Короче говоря, давайте посмотрим Это не будет какой-то там супер видос да, Это не будет прям такой, блядь э, Play. я просто хочу посмотреть, что это за трэш За ад, можно убивать зомби Или самому быть зомби, представляете? К сожалению, не вижу редактора карт, чтобы, да, создавать Различные ситуации, сделать ту же школу да, ее также взорвать убить, но давайте попробуем. Ух ты, нихуя! Тут отдача, блять! Так а как кишки вытаскивать с него? Как тебе вытаскивать кишки? Блять! Алло, или это за зомби надо вытаскивать кишки? Ой, ебать, ебать, ебать, пацаны! Блять, тут отдача просто по стане, пацаны. Это просто жесть какая-то, блядь. Кто меня пиздит? Иди нахуй. Короче, я недоволен тем, что мне не дают оттаскивать кишки. Как тут трейд делать? Тут есть трейд? Ай, блядь! Вы мертвые! Еще разочек давай. Игра стоит 18 рублей, ребята. Uh, есть в стиме, 18, это, правда, со скидкой Бля, тут сенсачка какая-то конченная, блядь Ты гей, ты гей, блядь, спокойно, нахуй, а иди нахуй Да, контент в игре дохуя, конечно, прям на 18 рублей, я думаю Иза, Иза, не-не-не-не, спокойно, спокойно, ты гей Нет, ребята, отъебитесь нахуй, я должен выжить <с2> Блять, это тупик, да? Почему я еле иду, иди нахуй Так, игруха, актив, оптим... Дока трейд, дока трейд Так, вот эту хочу, дай-дай-дай, 400 рублей У меня 17 Пацаны, как тут заработать? 400 рублей, вы чё? Трейд есть, мы нашли трейд. Да ёп твою мать-то, ладно, хорошо, убивай зомби, давай дальше. Слушай, а как заработать столько денег, чтобы купить себе что-то? Я не могу понять, а это нереальное дерьмо какое-то. 900 рублей, нажмите F для трейда. Вам нужны небесные штрафы, а где их брать-то, Тихо, тихо, тихо, блядь, мастер хэдшотов, ёб твою мать! Не, ну 24 рубля я набираю, ну пиздец, а где мне брать бабло? А что это за замедление времени, вы посмотрите? Ч ⁇ прикол? А, все, прекратилось это дерьмо. Ч ⁇ за нахуй? Не, ну это пиздец, слышно, это нереальное дерьмо, это просто невозможно. Ну, естественно, я мертв, ну это кому он? Не, ну и меня это, блядь, не устраивает, нахуй. Я хочу жестко фармить бабло, блядь, потому что я хочу докутрейд устраивать. Есть тут деньги, я не знаю, какие-нибудь ящики с баблом просто поднять надо там, блядь, я не знаю, может быть... Потому что на зомби не заработаешь нихуя, насколько я понимаю, да? У меня еще патроны закончатся, вы же это понимаете, да? 16, ну 16 рублей, да я же нихуя не куплю на них. Там, блядь, я видел, дробаж за 400. Где я должен набрать 400 рублей здесь, скажите мне, пожалуйста, а? Изи, изи, изи, блядь, ну слишком дохуя, ну камон. Где, где, них нихуя. Нормальный глюк. Он спас мне жизнь, да, насколько я понимаю? А я отсюда выберусь теперь, ебать. Зато 44 рубля-то, ребят, сами намолотили. Не, ну я выйти отсюда теперь. О, ебать! Ебать! Пацаны, не надо! Ай, бля, скирот! А, ну какого хуя, я не понимаю, а? Бля, ну игра, конечно, охуенная, ничего тут не скажешь. Единственное, что я, во-первых, расстроен на на на наебательством с кишками, блядь. Где кишки наматывать? Когда уже это реализуют? Может быть, это ранний доступ, может быть, попозже будет, я не могу понять, а? У нас кишки. Я очень хочу трейд сделать, ребят. Очень хочется сделать трейд. Второй уровень! 50 рублей, ну охуеть, ну! Нихуя, ребят, это дерьмо не заканчивается. Айди нахуй! Идите нахуй! Как сделать этот ебучий докотрейд? Как я на 50 рублей вам куплю хоть что-то вменяемое? 90 рублей, ребят! 200, 100, что это? Перезарядка трейд! 100 рублей, ну самая дешевая, 100 рублей стоит! Ну вы прикалываетесь нахуй, а? Ну ёбаный в рот, ну я не готов нахуй! Идите в пизду! Эти спидры меня везде дойдут, насколько я понимаю, да? Да, блядь, ну и текстур, конечно, графон, вообще все, завесли, блядь, все идеально, мне очень нравится. Ну дали бы хоть какую-то возможность, когда у тебя заканчиваются патроны, блядь, э, ну, выжить. Потому что сейчас мы вот толпу пидорасов собрали, да, красноеблых, и э, мы от них можем бегать на изи, да, Ну, патронов-то хуй. Я не настреляю вам на, даже на те, э, то количество патронов, которое у меня есть. Я, блядь, тупо не настреляюсь на перезарядку. Ну, какого хуя? Ну, ёб вашу мать-то, ну. Так, разработчики, если ты смотришь, эту хуйню, блядь, скажи мне, пожалуйста, дружище, каким хером я должен ты сделал, потом, а? Может быть, их надо лутать? Может, трупаки их как надо лутать. Там все еще кровище, как вы видите, падает. Вот, смотрите, блядь. Что? что, что, что? Нажмите Е, чтобы что? Вытаскивать кишки! Нажмите Е, чтобы вытаскивать кишки! Вытаскиваем кишки, вытаскиваем. Два, опа, три рубля! Все, я понял, я понял, я понял, как бабло фармить, пацаны, я въехал! Так, спокойно, 10 рублей. Но это мне не даст. Мне надо каким-то на 90 рублей кишков вытаскивать. Так, блядь. Э, давайте пацанов уведем. Идите сюда, ребят. Надо их хоть дальше увезти. Они сейчас опять меня быстро найдут. Я не успею кишков вытаскивать. Здесь есть кишки еще. Вытаскиваешь кишки, блядь. Нихуя не видно, слишком много. И так крови. Вот. 105 рублей. Ну, суки. 120 рублей. Я понял, как фар фармить бабло, ребят. 200 рублей. Тихо-тихо, тихо, пидорасовый, блядь. Блин, смотрите. Я точно знал, что здесь есть какой-то способ, блядь, фармить бабло. Я знал. И, оказывается, вот он, ребят. Вытаскивать кишки надо. Если вытаскивать и 10 минут, значит, настоящим миллионером, блядь. Я надеюсь, мне столько донатить будет, сколько я на этих кишках заработал в этой игре. Так, давай мне, блядь, вот это дерьмо. Тихо. Это все? 150 патролов. Тихо, тихо, тихо, тихо, ублюдки. Ты чё? Ты чё? Откуда ты респишься, блядь? Почему ты респишься здесь? Суки! Ну давайте нахуй! Кто на батю? Кто на батю нахуй? Кто тут, сука, на батю? Вы мертвы, почему? Нет, сука, нет! Блять. Ну я был хорош, согласитесь, пожалуйста. Согласитесь что я был хорош. Давайте посмотрим, что делать, если сам есть зомби, а? Человек? Так это та же самая история? И что и чё, и чё? Я ебашу его, я его заебенил. А где анимация? Не надо? А кишки с них можно вытаскивать тоже бабки фармить? Скажите мне, пожалуйста. Интересно, а за зомби-трейд-то имеет какой-то смысл? Он же зомби, ёпты. У нас бесконечные, вот видите, руки, видимо, руки здесь используются как патроны. Это количество раз, которых я могу схватить, к сожалению, анимации не хватает, блять. Слушай, а ХП, кстати, у нас восстанавливается по, по мере того, как мы пиздим пидоров. Ну, есть тут какой-нибудь. Ага, трейд закрыт для зомби, ребята. Давай, сука! шуки дечи, давай! Посмотрите, какой пиздец! Блять, очень интересный геймплей, да, мне нравится Ебать! Ебать, вот эта игра, я понимаю, да, да, это заебись, ребята, играйте все, конечно, обязательно. Обязательно тарьте в Мстиме есть, да, мне за рекламу не платили, к сожалению, даже игру на халяву не подогнали. Гей, гей, гей, гей, лысый, разделся, сука. А почему они пол полуголы, я не могу понять, а? Здесь есть какая то посыл жесткий, что полугол мужики, геи, вот это эльфа-педофилы и всякая какая Бля, братан, который придумал эту игру, ты гений, ебата, я тебя по-другому назвать не могу, ты просто молодец, блять. Так, я думаю, хватит на сегодня этого трэша. замечательная игра, отличная, да, которая несет себе посыл очень правильный, конечно же, да, о том, что, ребята, не надо, пожалуйста, нести хуйню в прямом эфире всяких э -э, радиостанций. Э -э, я всех благодарю, кто досмотрел это видео до конца, жесткие респекты, ставь лайк, если ты докер, подписывайся на канал, если еще не подписан, я надеюсь, увидеть тебя на стримах, на видосах и так далее, и так далее, и так далее. А ссылочка на трек, который сейчас играет в описании, переходите, слушайте, я надеюсь, вам понравится. Ну а с вами был Мородир, 120 120 гигабайтем, жесткие респекты, Йоу. Придумываешь местность, если тебе такое по зубам, и способами убиваешь тут людей вооруженными отбросами. А на тело и детей эта игра недоступна для людей должна бы быть, но все играют в доку два. Это надо прекратить.